Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем украшать тортик. Тортик здесь у меня иний. Сегодня, значит, объем тортика здесь 25 сантиметров. Крема у меня здесь 970 грамм. Пропитка шоколадная. Вот, значит, так. Сейчас приступаем и украшать. Я хочу... Сегодня, вот вы как увидели, да, у меня тортик сейчас, не, я не равняла его хорошо, не выровняла. И я буду сейчас делать такие вот, как розочки, насадкой. Сейчас покажу, какой. Вот такая звездочка открытая, она не без номера. Вот видите, крупная такая вот, 3, 5 зубчиков здесь, вот. И будем на низу вот так рисовать, такие вот, как розочки, да. А потом я полностью буду делать паутинку. И сегодня у нас будут тюльпаны. Значит, я сейчас сиреневый цвет беру. Я уже покрасила, взяла краситель. Вот такой вот топ-продукт российский. И промешала немножко и сейчас будем украшать тортик уже Нет у кого такой насадки, можно любую звездочку брать и делать такие вот розочки. Стараемся вытирать насадочку, вот вместо бордюрчика, вот так и получается. Вытираем насадочку. насадку выписывала два года назад не помню где я ее выписывала я выписывала по одной по две насадочки там в разных местах Поэтому сделай добавлю крема немножко, потому что не хватило. одна спрашивала вот сколько грамм в стакане муки выходит я померила вот 120 грамм но я на бисквит если на 5 я беру, я не беру полный стакан где-то выходит на 120 грамм 110 10 где-то вот так вот тут большую делаем базочку нет. вот сделали что 120 грамм выходит в стакане муки это если я на 5 изберу я беру где-то 110 115 грамм Там смотрите сами кому нужно таки берите так. и будем сейчас мы паутинкой заниматься. Я беру сегодня насадочку. Мудовка. И белую паутинку будем делать. Вот так вот промешиваем. Немножко я беру. Я, что, я уже сто раз уже говорила. Много крема не надо брать в мешочек буквально одну ложечку и все лучше почаще брать чтобы было удобно вот я взяла вот сколько то наверное много вот я беру отдельно мешок почему отдельно потому что через адаптер потом можно насадочку снять и убрать если что я беру насадочку нулевочка вот такая вот Три нуля даже написано. Если вот, например, застряло что-то там насадочки, да, в креме. может быть кислота лимонная даже вся не растворится, или с белка вот остаются ниточки, я стараюсь конечно убирать, когда паутинка у меня, но вдруг там что-то и останется. И вот выбираешь потом зубочисткой. Ну все, ну вот, проступаем. Сейчас, я, наверное, прочерчу сразу, где у меня будут тюльпаны. Вот тут начинать буду вот так вот. Здесь у меня будут тюльпаны вот так идти. Вот здесь можно паутинку не делать. Вот здесь сделаем паутинку и пока. А тут я не буду делать паутинку, зачем ее делать, если там будут тюльпаны. И приступаем. Давно я ее не брала, все время единичку. Это красивее паутинка выходит нулевочкой. Аккуратненько так. Мне нравится. Так что вот так вот. А вы смотрите как хотите. Можете единичку брать. Вот видите, что-то застряла. Насадочки. Ну сейчас мы будем убирать. Ничего страшного. Так вот и удобно. Раз и все. Вот все, вытянула. Бывает такое, что кислота вся полностью, почему-то не растворяется. Вот я сейчас ближе вам буду показывать. Вот так вот. Думала, видно, да? И продолжаем. Немножко отступаем от тортика. Тогда паутинка пышнее выходит, красивее. немножко вот так вот получается спасибо вам большое за поздравления Мне очень приятно. Я вас тоже всех поздравила с 8 марта. Пожелала вам всего самого хорошего. Надо чтобы не болеть. Самое главное, детки слушали, понимали, уважали да, выходит, красиво, хоть я тяжело, конечно, это давить нужно, я уже говорила, у кого руки болят, конечно, это нежелательно делать, ничего, у меня хоть их немножко и болят, я все равно буду делать, я хочу, чтобы было красиво, вот опять застряла, вот видите, я не выключаю камеру, ничего, все как есть, так есть, так я и показываю. Убрала зуба Продолжаем дальше. Ничего страшного. Под полотенкой жгурю. Можно и не равнять этот тортик хорошо. Немножко вот промазали и все достаточно. Сейчас снова наберем крема немножко. Сейчас наберу крем, потому что уже неудобно. Вот немножечко осталось и уже мне неудобно. Так. Еще ложечку возьмем сейчас. Болят, это ужас. Болотенечко, забыла положить. Так, все. Ну, мешочек вставляем вот. И продолжаем дальше. Дисквита я вам уже говорила или нет? На 5 яиц я делала. Бизе на два белка и полстакана сахара. Прекрасная бизе получается. Сушила полтора часа, не два часа, а полтора часа. Вот если у меня размер. Формы. Побольше, тогда я уже два часа сушу людей. Это полтора часа. Ой, ой. Сегодня ездили с мужем. сахар масло я заказывала там не знакомая хорошее не всегда масло свежее заказывает и я беру еду я беру сейчас масло тульчинка уже тульчинка беру начала брать ее уже очень хорошее масло мне понравилось. Я все время не заказываю теперь. Вот жалком брала. Сейчас этот, тульчинку беру сейчас. Так что вы мне много спрашиваете, какое масло я беру. Вот сейчас я привезла. Масло я беру по 5 килограмм в пачке. В коробке. Коробками я беру. Я не беру по пачечкам. Потому что вы, как вот знаете, у меня вот заказы. Мне по пачкам не выгодно брать. Я беру по 5 килограмм. Коробки. Так что вот так. И сейчас здесь, наверху мы делаем. Так Поднимаю камеру. Приступаем. Так вот. Делаем паутиночку Наверху. Она просила деньги сюда поставить, будем денежку положить сюда, не настоящую, конечно, вафель, у меня немножко там есть, я тоже давно выписывала их, лежат, никто ничего не говорит, никому не нужно, наверное, ну, это уже предложила, она для мужа свои Будем деньги ваши. Что вот Сегодня погода хорошая уже. Солнышко. На улице настроение лучше уже так хорошее и работать хочется. Так вот. Да что ж это такое? Сегодня за день будешь и убиралась и ниточки все убрала. Не будет еще. Сейчас крем добавлю, еще немножечко, здесь ложечки и все, немножко не хватило, ничего, сейчас не все исправим. Немножко не рассчитала. Вот так вот, все быстренько сейчас промешаем продукт. Немножечко взяла, еще вот как раз вот этот кусочек, я думаю, хватит. Так вот делали паутиночку, ничего такого темненького не выглядывало, в коржей, вот бывает такое вот, да, там крем еще что-то, хорошо мы все заделываем, вот так вот получается, такая паутинка, меленькая, Красивая. Все, хватит. А то я разошлась что-то. И сейчас будем делать с вами тюльпаны. Тюльпаны у меня сегодня будут двух видов. Так, это я сюда положу. Белый, желтый и сиреневый. Значит, я беру. Я беру и сиреневые вот, вот такие вот красители сейчас тут промешайте я мешала эти розочки вот. сейчас я сразу наберу в мешочек крем чтобы он у нас уже готов Сейчас немножко красить еще вот добавлю. Вот. Добила. И промешиваю. Вот я вам сейчас... Какие тюльпаны. Вот такой тюльпан. Белый. Вот такой. И такой вот. Они у меня по два с половиной сантиметра вот здесь на выходе. Это большие мои. Так, ну и проступаем с богом. Получится. Вот, Натапливаем и отпускаем опять вот надавливаем вытягиваем длину какую вам нужно и отпускаем мешочек Видно Я тут рассказываю но не... опять же выдавливаем длину делаем и отпускаем теперь сиреневый выберем также вот выдавливаем и отпускаем здесь выдавливаем и отпускаем. Вот. И отпускаем. Делаю теперь. Берем. И отпускаем вот так вот. Ой, надо было тут чего. Начала... Понаставивала их. Надо же было по очереди. Ну, ничего, я вот сейчас так все равно сделаю. Вот. отпускаем теперь берем теперь желтую, желтый желтый тюрпанчик не сюда ж надо надо желтый сейчас сюда поставим вот так вот теперь вот сиреню выберем Здесь поставим синий. Здесь желтый. Здесь желтый. Ага, бутончик получился, мы его снимаем. Мне он не нужен здесь. Я не люблю такие цветы. У меня тут прям все получается идеально. Нет, ничего подобного вытираем насадочка. Здесь тюльпан, здесь тюльпан. Так вытираем осадочку. Продолжаем. лучше белье будут тут тюльпаны вот. вот так вот очередно, по очереди все украю и все такие турпаны сегодня у нас будут Получился, я его снимаю. попробуем дальше. Вот так, так. Доберу желтый. Продолжаю делать. Так вот. Поставили. Сюда еще один. Так, что ты падаешь, ты шо. делаем. сюда еще беленькие сейчас добавим тюпан будем листочки делать можно и сюда вот так чтобы спускались но не хочу вот это закрывать вот эти розочки и все можно было Не хочет. Снимаю, все равно сделаю. Так, и все. Теперь я буду делать листочки. И тут я буду деньги ложить. было тоже на дляписке очень. И берем насадку для тюльпана. Делаем листики. Делаем листики. Вот так вот зеленый берем. Вот он. Так, вот. Я буду красить еще мешок. Так, я беру туда тюбик прям и красу. Можно щеточку брать, кисточку красить тоже. Я прям в этим крашу. Ничего. так все сейчас я вот покажу и продолжим дальше делать нам тортик этот надо это нам на завтра на утро чтобы он был уже готовый тот этот и набираем в мешочек Точки. Не спеша, аккуратненько делаем листочки. возле каждого тюльпанчика. Так. Okay. Сейчас я беру вот денежку нашу такую вот, были по ненастоящие, так вот. Я хочу здесь вот так положить. Сейчас и так красиво без этих денег. Ой, ставить так так, так. делать по Положила. Все. получился вот так тогда будет Потому что деньги положила неправильно не с той стороны что -то так бы конечно надо было придется вот так Надя, взяла, но неправильно деньги я положила, ну, упери переваж, хотела так, чтобы, так чтобы Будет так, как есть. Все, Так, такой тортик у нас получился сегодня. Тюльпаны. Вот такие, таким цветом я сегодня захотела сделать. Вот. Денюшка наша вот такая. Были по бы они настоящие, сейчас. красота. Вот, плотинка, видите, такая меленькая, аккуратненькая получается. Такой насадкой такие вот розочки получаются. Вот, простенько. Быстренько. вот такой торт и сегодня я сделала ну все кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я буду очень рада до новых встреч пока пока